Материалы и методы. В качестве исходного прототипа мы действительно взяли за основу комбинированную таблицу показателей фенотипического планирования, разработанную двумя авторами еще в 2013 году. Впервые она была опубликована в 2017 году доктором Носовой и провизором Шаровым, кто предложил объединить модели Чернорудского, кости, типа кости, типа Дисны, качество окружающих тканей и так далее. Ну и в общем этому нам, мы уделяем сейчас внимание, потому что до этого ни в какой статье эти показатели не были описаны подробным образом. Поэтому мы хотели бы с разрешения авторов их описать как исходную модель и прототип для создания нашей модели, поскольку мы видим в ней некоторые ну, в общем, недостающие показатели. Действительно, авторы на тот момент они объединили устаившуюся классификацию. Это была и Всемирная Организация Здравоохранения, Европейская Ассоциация, Чикарская Академия Продонтологии, ну, Стар. Стар там, в общем, он передирал. С, с вот этих первых трех мы изучали фундаментальные книги для того, чтобы понять, как э, генетически определенные показатели могут влиять на проявление признаков. И классификация э, Михаила Васильевича Чернорудского, она нам, конечно, очень помогла, могу сказать. В чем суть э, этого подхода? Он включил в себя три принципиальные группы анализирующих показателей. Хирургические, ортопедические и гигиенические. Потому что на самом деле в разрезе наших проблем других факторов не существует. И из хирургических мы увидели следующие. Первая, конечно, конституция пациента. Мне предоставилась возможность в последние два дня приобрести две книги. Которая называется диагностика показателей по Чернорусскому разных годов. И их перечитать. И второй и третий выпуск имеет разное количество страниц. Так вот, принципиально господин Чернорусский распределился пациентов на три категории: это гиперстеники, норма и гипостеники. И мы решили, что на самом деле мы видим пациентов именно по показателю риска развития рецессии которых которые не находятся в этой системе координат. И поэтому мы решили у них выделить еще одну группу, добавить в эту классификацию. Это пациенты с э, имеющимися признаками атрофии. То есть те, у кого заведомо действительно есть Тенденция развития трофических процессов. Хотя у них вроде бы генетически все было хорошо. Но в процессе их роста развития, даже до 25 лет, у них есть предпосылки для того, чтобы объем тканей их качество состояния, плотность, количество клеток оно уменьшалось. И это является первичной причиной рецессии десны. Второй показатель это тип кости по известной классификации легко Четыре типа кости именно в своих полярных показателях, то есть либо первый тип кости, который имеет более плотную, компактную кость, или четвертый тип, где кость вся рыхлая, они, конечно же, способствуют развитию рецессии десны, потому что в случае четвертого типа нет костной поддержки за счет высокой пористости и механической несостоятельности. А в случае первого типа, там меньше клеток, костной ткани остеоцитов, поэтому они не способны поддерживать этот объем мягких тканей. Объем кости. Первичная и вторичная дегистенция, то, о чем и шла исходная речь, но так и не было распределено. Поскольку у нас было понимание до того, как мы стали искать источники для написания данной статьи, то мы уже знали, чем отличается дегенсценция первичная, вторичная, что такое вообще дегенсценция и какие причины ее возникновения. Существуют индуцибельные гены, то есть которые встречаются в меньшей степени, но они определяют у пациентов особой конституции доминирующее положение их хромосоме и в случае Композиции признаков при кроссинговере, то есть в процессе еще размножения, возникает у пациента развитие рецессии Десны, оно генетически детерминировано, то есть предопределено. И несмотря на то, что у этого пациента будет, допустим, толстый биотип Десны, а протип протип кости, средний тип кости, например, но у него будут другие показатели. Это равновесные части одной модели. И они определяют то, будут влиять один фактор как ведущий или несколько на результат образования рецессии Десны. Или все факторы будут влиять, что самое страшное. Такое тоже у нас есть наблюдение именно клиническое, что дало нам открытие определенное своих мнений на эту тему. Может формироваться рецессия десны в результате объем кости является одним из ключевых генетически детерминированных факторов для формирования дегесценции. Объем десны. Действительно было установлено, что есть определенный объем десны, но он в научной литературе до сих пор не был точно определен в пространственном взаимоотношении. То есть у нас есть понимание, например, биологической ширины, которая на самом деле является биологической высотой. Биологическая ширина состоит из комплекса нескольких компонентов. Первый. Это маргинальный край Десны, который имеет высоту, вот как написано в литературе, 1-2 да, мм. Так он 1 или 2, и это уже вызывает вопрос, или полтора, или 0,5 и так далее. Второе, он состоит из второй части. Это комплекса прикрепленных тканей десны кости. И вместе... Эпителиальное прикрепление и соединительно-тканное и формирует биологическую ширину. Если у ученого, врача и какого-то, ну, в общем, ортопеда хорошо, там, кто имеет отношение к этим показателям так или иначе в своей работе, есть четкое понимание того, что такое биологическая ширина то он очень успешно оперирует им. Если нет, то, к сожалению, тут возникают все проблемы. Потому что в научной литературе написано, так вот биологическая ширина, она 2-3 мм. Так она 2 или 3, или 2,5, или как... ну То есть эти грубые величины не дают нам понимания, ни качества, ни соотношения, ни точности эпителиального и соединительно-тканного прикрепления, ни по отдельности, ни вместе. Скажите, Ксения, что изображено на обложке книги? На обложке книги изображена биологическая ширина. Какие компоненты биологической ширины изображены на обложке книги? Маргинальная десна и соединительная тканная То есть и эпителиальное прикрепление, и соединительно тканная есть на обложке книги? Да. Странно, да, вроде? При этом качество десны, там плотность, турга и так далее. Мы вели несколько показателей для того, чтобы э, дать понимание того, что... Объем десны он может иметь еще разные э, mm -hmm. качественные характеристики, а не только характеристики объема. То есть количество десны в миллиметрах в ширину в высоту это не все. Хотя, ну то есть э, то, что изображено, посмотрите на обложку книги. Она же цветная. Она синяя, ну, Нет, структура да. десны. Вот это в маргинальном крае, она разноцветная. Нет. Нет, я понял, ладно. Так или иначе, никого не заботит вопрос качества десны. То есть мы берем по умолчанию то качество, которое есть у пациента, и думаем, что в процессе наших манипуляций мы создаем то же качество. Ну, то есть мы не оперируем этим параметром, потому что для нас кажется, что он неизмерим. Потому что он продиктован гидентически, детерминированно. И введен в эту классификацию, ну, действительно, совершенно правильным образом. Как мы можем оценить плотность, плотность десны? То есть мы вот так приложили два пальца в десне. Она побелела, убрали, она обратно покраснела. Тургор, мы взяли зонт. И сделали то же самое, но только в одной точке и намного глубже. Мы э, тупой стороной зонда прижали объем десны и потом отпустили. И посмотрели, за сколько секунд. Один, два, три. Но к концу 30 секунды тургор нормальный должен восстанавливаться. И эластичность десны. Что это такое? Мы взяли и по ней пальцем вот так вот: от основания пальца указательного. Провели по десне в области нескольких зубов. И если мы ведем медленно, то мы видим, что мы приживаем десну в области зубов. А потом она обратно набирает цвет. Из белесого бледно-розовый. Но это все клинические признаки. То есть они не дают точного показания. Они не могут являться достоверными клиническими показателями.